Привет. Сегодня в Украине заговорили о дефолте. Дефолт – это отказ государства выплачивать свои долги. Что такое государственный долг? По сути, государственный долг – это налоги взятые аванс. Если бизнесмен берет в долг под какой-то проект, он рассчитывает реализовать этот проект, то есть что-то предложить людям, получить прибыль, за счет этого вернуть долг с процентами и даже что-то заработать. С государством все совершенно не так. А государство берет в долг а, под обещание выбить а, эти деньги с населения, живущего на подкройной его территории, ну, то есть а, отнять под угрозу насилия вот, и вернуть с процентами. Вот что такое государственный долг. Вот. И отказ государства выплачивать этот долг, он, по сути, означает, что у него не получилось это сделать. Хорошо это или плохо. Конечно, хорошо.